Ребят, мне кажется, что скоро ни газет, ни телевидения вообще ничего не надо будет. Достаточно иметь Твиттер, Инстаграм и все. Ты в курсе событий. Да почему это? Да очень просто. Я вот, например, целую неделю из дома не выходила, а знаю, что на улице выпал снег. Пожалуйста, какие фотки показывать-то? Это что, по-твоему, снег? Смотри, как информационные ресурсы показывают этот снег. Вот это снег. Вот это снег, вот это зима. чем правда, чуть меньше, чем ложь. Студия 7. Всем добрый вечер. Вы смотрите Студию 7. С вами бессменные ведущие этой программы Нурлан Анарбаев и Айгуль Курманова. И Алтын Копчив. И я. И у меня сразу такая новость. А, газета «Вечерний Бишкек», а, между прочим, некая Анна Тимофеенко, пишет, мэрия Бишкека признала поражение в борьбе за чистоту. Нет! Закончил? Нет, хотя... Это, наверное, та самая битва, в которой непонятно, кто зло, а кто добро. Да-да, смешно. Мэрия, так сказать, выбросила белый флаг поражения, причем выбросила мимо урны. Я, пожалуй, продолжу. В течение трех последних недель стало понятно, что мэрия не справляется с мусором. Такое заявление 18 ноября сделал вице-мэр Бишкека Олег Попиков. Ой, как это? То есть с момента э, основания нашего государства как независимого государства, это, кстати, уже более тысячи недель, было непонятно. А тут вдруг бац! И все ясно. Сразу стало все понятно. Сразу стало все понятно. 90% предприятий, которые мы привлекаем к субботникам, говорит Попиков, игнорируют их. Мусор складирует на площадке Тазалыка. В настоящий момент у нас есть 47 мусороуборочных машин, а по нормам положено 268. Ой, блин, ну что заморачиваться, сделали бы уже как в Голландии. Вот, например, в Амстердаме за уборку улиц, подъездов и прочих муниципальных территорий алкоголикам платят пивом. И водкой. Молодцы. Вот, сразу бесполезную цепочку убирать. Раньше-то да. как было? Сначала отработал, так. потом э, деньги получил, пошел, накопил на автомобиль, купил автомобиль. С радостью обмыл, выпил, потом в аварию попал из-за того, что обмыл, а потом обмыл из-за выпил. Да, с горе выпил. А сейчас что? Слишком отработал, видно. все, сразу выпил. выпил. Да Допился. сразу с розом печень платили. Бы. Да, да, да. Сразу. Мне кажется, у нас такое не пройдет. Потому что наши возьмут авансом, пропьют, на работу не выйдут, уволятся. Поэтому это не работает. Кстати, пока мы не перешли к следующей новости, сразу, Айгуль, ты мне должна 500 тысяч. О, с чего это вдруг? А вот с чего, смотри. Бизнесмен хочет взыскать с пенсионерки. Пенсионерка? Да. Не-не, это не о тебе. Ты послушай, с пенсионерки полмиллиона сомов за оскорбление, сообщает агентство Кейнью. У тебя все в порядке? Нет, в порядке? Тут нужно более подробно разобраться. Давайте, давайте разбираться, давайте. По нашим данным, в 2009 году под магазин бытовой техники «Техников» были произведены строительные работы по перепрофилированию нежилых помещений. В результате ремонта произошел самовольный перенос стока сливных вод из вертикального положения в горизонтальное. На откровле квартиры, в которой проживает Дружинина, что впоследствии стало причиной залива ее квартиры. Ну. Из-за постоянной повышенной влажности, понижения температуры, квартира существенно ухудшила свое имущественное состояние. Все эти тяжелые условия стали ухудшать и без того болезненное состояние пенсионерки. Наряду с вышеописанным судебным разбирательством, Игорь Ястребов, это ну. бизнесмен заявил, бизнесмен. что Дружинина Ирина Юрьевна, пенсионерка, якобы назвала его козлом и подал соответствующее заявление о привлечении ее к уголовной ответственности с взысканием с нее 500 тысяч сомов за причиненный моральный вред. Так Вся я новость. согласна с пенсионеркой. Ну какой же он бизнесмен? Нет, ребят, что-то я, что я не понимаю. Вы вообще за кого? Человек трудится, понимаете, mm -hmm. пашет в работает. Да. работает там. Круглые сутки, можно сказать. А Во тут благо как... народа. Да. А то. Да. Угу. А тут какая-то пенсионерка. а Гетчер понял, что это не к вам относится. Какая-то сидит дома, значит. Пошла на почту один раз угу. в месяц. Получила свои пять тысяч пенсии. А обратно пришла, опять села, опять свои сериалы смотреть. Я не знаю, вообще. Вот поэтому, поэтому... И что теперь из-за этого его козлом назвать, что Поэтому? Я надеюсь, что... Нет, мы надеемся... Нет, ну, не, не только ястребов. Ты перестань. Мы надеемся на справедливое решение суда. Да. И на то, что у Ирины Юрьевны наконец-то проснется совесть. И она выплатит эти несчастные 500 тысяч сомов честному бизнесмену. А это, к слову сказать, полмиллиона. Да. Вот. Но я так посчитала, с учетом размера нынешней пенсии, причем, если пенсионерка не будет тратиться вообще ни на что, питаться только Просто воздухом, и Ленин так... будет лежать. Да, да, да. Лежать. да. То ли через 10-15 вполне реально, что она расплатится. Что такое 10-15 лет нашего Тем более для пенсионерки. Да. Ну ладно, все, давайте от наших пенсионерок, так сказать, перейдем к жителям за границей, за Бугорье. Вот такая новость: жительница Флориды вступила в брак с колесом обозрения. С чем? Честно, с колесом обозрения. А, мне послышалось другое, а с колесом да? нормально? Что-то похожее в золотых просто в этом сезоне было. Ну ладно, давайте будем вдаваться в подробности. Жительница Флориды, зовут ее Линда Дучарм. Ранее, кстати, она имела романтические отношения с самолетом, с поездом, но в итоге вышла замуж за местное колесо обозрения, которое она называет Брюсом. Видишь, какая витринная, а? С самолетом поездом не, я понимаю что если бы вы в самолете вы в поезд ну судят, вообще какая-то да? ветреная ну это все почему почему потому что ее бросали наверное да и можно все представить если э, звонит после, да, такая? после того да, как после того как ее бросили по-нашему она... по-женски да, с девчонками да, выпила звонит да. алё диспетчерская борт 515 к телефону позовите пожалуйста ну Ч молчишь? Так и будешь дышать в трубку. <смех> А когда ее возлюбленный поезд на три часа задержался, у -у -у. какой скандал, какую истерику она устроила. Да. Весь, весь вокзал до сих пор вспоминает это, этот момент с содроганием. Угу. Ну, а потом еще месяц с ним не разговаривала. Обиделась. Обиделась, да. Обиделась, да. Обиделась. Кстати, по словам, по словам Линды, она влюблена вот в это самое колесо обозрения, скайдайвер, который называют называет Брюсом, уже несколько десятилетий, конечно же. Как у всех в их отношениях были и взлеты, и падения. Ну, вот с предыдущим, кстати, может быть, я так предполагаю, не получалось. Да, потому что родители не принимали, а тут привела домой О, колесо. Все. Знакомьтесь. Высокий, это да. И Главное, постоянный. Привинчен. Теперь уже женился, так женился. В общем, что пожелаем молодым? Совет вам до любовь, до ума побольше. Эта фраза заканчивает каждый той, айгу и я. Я предлагаю перейти к более серьезным новостям. Заявление генпрокурора Аиды Соляновой. Так. Раньше в Кыргызстане не было опыта ведения следствия по фактам коррупции. Слушай, так получается, до настоящего момента коррупция у нас в Кыргызстане была ненаказуема? А может так, быть получается? просто люди не знали, что такое коррупция? Ну может вот. быть у нас и коррупционеров не было раз. Дела не заводились до этого. Да, да. И вот так вот на пустом месте она взяла и появилась. А вот она я. Это как, да. как мыши, да? Не было, они тут завелись. Завелись коррупционеры. Да. А может да. быть все это могло произойти совсем по другому сценарию. Вот, например, как сейчас.